друзья, всем привет! Вы на канале компании Радио Сила. Сегодня мы вам расскажем об антеннах, а именно о магнитных УКВ антеннах марки Радио Любой радиостанции необходима антенна. Возьмем, например, двухдиапазонный трансивер, радио V6 мини. Эта радиостанция предполагает работу в диапазонах от 136 до 174 и от 400 до 470 МГц. Соответственно, ей необходима антенна, работающая в этих диапазонах. Подключается она в разъем сзади, так называемую uhf розетку Такими антеннами как раз и будут радиосила UV1, UV2, UV3 и UV4. Все эти антенны обладают компактными размерами, и небольшими магнитами 90 и 150 сантиметров, что позволяет быстро убирать, либо ставить антенну. Магнитное основание идет с радиочастотным кабелем длиной 4 метра. Кабель уже с разъемом PL259, который подходит к большинству автомобильных раций. Рабочий диапазон у антенн от 136 до 174 и от 400 до 470 МГц. Радиосила УВ. 1 без магнитного основания, имеет высоту 38 мм и усиление в 2 дБ, радиосила ОВ2 имеет высоту 41 мм и усиление в 3 дБ, радиосила ОВ3 без магнитного основания имеет чуть большую высоту 74 мм и усиление уже в 5 дБ, радиосила ОВ4 имеет высоту 96 мм и усиление в 6 дБ. Также эти антенны могут работать и с портативными радиостанциями, но для этого потребуется специальный переходник именно под вашу рацию. Отсутствие узла согласования позволяет настраивать антенну в широком диапазоне частот путем укорочения излучающего штыря. Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля, а также после установки необходимо выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции. Для настройки используются приборы, такие как КСВ-метр или антенный анализатор.